Что-то поделал, и хлоп, короче, у меня фон сменился, типа, на этом на ноуте. И я такой не понимаю, мол, что за дела? Вот. И я такой думаю, бля, как такое могло произойти? И что-то проходит какое-то время, и у нас, короче, во всей квартире свет вылетает. Ну, просто выключается свет. Mm -hmm. И я такой думаю. Слушайте, типа, походу, это, кажется, из-за меня, и тут, короче, прям темно, ночь на улице была прям, причем такая страшная ночь, прям темная-темная, и разыгрывается ветер, там прям деревья видно, прям как колышется, и начинает дождь идти, прям такой мокрый прям, все становится такая холодная такая летом, знаешь, погода бывает прям нелетняя такая прям не противная, но неприятная, она какая-то жуткая. Питер Не знаю, возможно. Но когда был в Питер, там всегда жарко было. Ну, это да. Вот. И, короче, разыгрывается прям такая нехуевая, холодная, прям тут у меня с этим еще воспоминания всякие хуевые, ну, как-то хуево ассоциируется, когда летом такая вот прям холодная, дождь, как-то не очень. И, значит, разыгрывается погода, и тут у нас, короче, в зале выбивает... он Не выбивает, как бы на распашку раскрываются, короче, окна. Прямо резко так. И то есть и дождь летит, все, ветер начинает задувать. И тут мы вообще, короче, все обсираемся и бежим, короче, ну, в коридор, короче, прячемся все. Просто встаем в коридор. Вот. И... О, монголов... В фотку выложил. Вот. И, короче, и просто охуеваем, типа, я говорю, типа, это походу из-за меня. И я. Э, и потом, короче, вот как начал дождь. но ну, окно от, ну, открылось, кто-то, короче, кидает то ли стеклянные какие-то вещи, то ли еще что-то, короче. но что-то как будто кидает. И причем как бы не снизу, она как бы не снизу залетает, не сверху залетает, а как бы на уровне, как будто кто-то типа то ли залез туда, то ли как бы летит, ну, левитирует. И типа мы просто охуели, типа кто-то прям кидает, ну, это какое-то просто покушение, я не знаю. Вот. И мы сидим, сидим, я понимаю, что это из-за меня, короче. Я такой сижу, сначала боюсь, и потом во мне что-то прям, ну, ярость прям такая просыпается, мол... Типа, они охуели в квартиру, типа, всякие вещи кидать. И я такой, типа, уже, типа, похуй вообще, что там со мной будет. Я просто вылетаю, короче, в комнату, бегу быстрее, чтобы прям на агрессии. Хочу взять прям вот этого засранца. Вот. Открываю окно и что-то долго открываю окно, думаю, то что он ну, уже, типа, убежит. Вот. Короче, открываю. Я не знаю, почему окно было закрыто в этот момент. А там, оп! Короче, открываю окно и смотрю в упор, не вижу никого. Поворачиваюсь, короче, налево и смотрю, собака, типа, вот как у Максима Бигель uh -huh. такая, только у нее уши прям очень большие, как будто она прям на них и летает. Она, типа, летала. Понял? Uh -huh. и я, типа, понимаю во сне, как бы, я понимаю, то, что это животное символизирует то ли как бы ангела какого-то, то ли какое-то, типа, религиозное существо, что-то, какое-то вот вот это вот. Типа же знаешь, как изображают богов там в стиле животных или еще что-то. Как бы это, как бы... Ну, это какой песня какой-то. Да, да, как бы божий посланник такой, я типа понимаю. И ты уверовал после этого? Я, Слушай, дальше. Да нет, конечно, что, дебил. Вот, и я, короче, типа такой хоп. Я тогда, типа, я не знаю, вот в реальной жизни подумал бы я об этом, то, что это, типа, божий посланник. Но тогда во сне, как бы, я знал, как будто это. И я такой, типа, бля, пиздец. И я стою, типа, такой что-то охуевший немного, типа. Типа, все, все ушло. Дождь на меня прям льется. На меня льется дождь, капли. И вот он, вот этот звук, типа, дождя. Я стою под, ну, как бы, принимаю для себя капли вот эти. И капли меняются постепенно, короче, знаешь, на гусениц. Гусеницы. Начинается дождь из гусениц просто. Ты, как, может, дождь. как воображение может вообще до такого дойти? Просто дождь из гусениц. И я такой понимаю, типа, это, наверное, э, типа, это Божья кара, типа. Я решаю и говорю, типа, ну и выясняется то, что в диалоге то ли там с родителями в диалоге то ли, ну короче как-то, типа я понимаю, и родители понимают то, что это типа, потому что я в Бога не верю и как бы это Божья кара. И меня просто гусеница облепливают. Пиздец, вообще. Ты прикинь, гусеница Никит. И, и я как бы... И я понимаю, то, что, типа, одна, один из типов божьих карт типа, гусеничный Молодец. дождь. Как бы они что-то символизируют. В Библии была сранча. Пиздец, ну вот видишь? Ну не дождь, и дождь саранчи? Нет, там просто сранча налетела, и пиздец. Посмотри, Фарго там тоже была саранча. Смотрел же первый а, сезон, ну нет? Да, да, я посмотрел. Вот, ну, вот как раз, типа, вот, э, когда вот его кровью, помнишь, полили? Ну, его? да, да, да. Это даже комбинация какая-то, полили как бы саранчой. Кровь, вода, саранча, насекомые. Просто пиздец. Короче, Антон, завтра собьет машина машину, и потом ты повернуешь. Аминь.